Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами за я, серый кролик. Ну вот мы наконец-то дождались окрола от нашего французского барана. Девочки. Первой окролки. Гнездо она вчера не сделала. <клёх> Ночью в 11 часов с копеечками. Даже может полдвенадцатого было. Сейчас мы ее отсадим. Посмотрим. Я все вам расскажу. Ну вот, друзья, вот такие крыльчат у нас. Три немножко темнее. А все такие вот дымчатые. Ну или как их называют? Голубые. Грубо говоря, практически все однотомные Один вот немножко есть с царапинкой Небольшая травма Все они вчера были разбросаны Просто вот здесь вот По клеточке Пришлось их собирать Всего было в окроле 12 штук 11 из которых было живых Мы их сразу же собрали Сделали импровизированное Такое небольшое гнездо Сейчас мы их назад вот Раз, два, три, четыре 5 6 7 8 9 10 11 то есть вот в импровизированную вниз все это заложим аккуратненько так вот оп-оп-оп вот так короче мамка была первая кролка <клёх> но вроде все хорошо один падеж из 12 я считаю что это вообще великолепно корм есть какашечка есть выкинули что касающийся всех остальных кроликов друзья у меня будет к вам просьба напишите пожалуйста в какой в какой период времени ее лучше случить повторно чтобы она не успела у меня зажиреть ну и наиболее эффективно было как для кольчат у антималеньких та же как и для нее потому что я экспериментировал на 20 сутки, но как я слышал, потому что я до этого барашков не держал, что они к этому времени могут зажареть. Так, что касается всех остальных кроликов. Вчера приезжали покупать мне меня крольчиху. Вот таких крольчих я продавал по 50 белорусских рублей. Не буду врать, сразу говорю. Вот они у меня одну такую девочку и забрали. Она была не сукрольная, которую забирали потому что у меня покрыть кроме серебра сейчас в настоящее время ничем невозможно также смотрите опустила немножко кормушку было вот здесь на верхней досочке сейчас она легко все это достают, а поместиться там слабо вот, но сейчас легко может забраться вверх ну без этого к сожалению никуда здесь тоже опустила кормушку для того чтобы могли свободно кушать также как вы видите у меня Одна сторона сетки, почему же сделана вот так, для того, чтобы я мог сюда насыпать комбикорму, а уже складывается так, как во всех производственных клетках, для того, чтобы уже можно работать с маточниками. Так, идем дальше. Девочка серебро начинает гулять, но мы ее эту охоту еще пропустим. Сказали мальчиков сильно развязывать раньше времени нельзя. Поэтому будем терпеть. Сюда я подложил второй, второй трапик. Первый это не их, а соседа. Сосед его погрыз. Эти вроде бы пока еще нормально. Вот здесь только еще не перевесил кормушечку. Тоже для них нужно ниже. Здесь тоже такая вот девочка. Это более спокойная Рошанская. Та более любопытная такая вот. Интенсивная в жизни. Так, дальше. А, до сих пор не сделала защелки, друзья не сделал еще защелки, но пока в них нужды слава богу нет. Вот здесь была крольчиха, если кто помнит какого цвета напишите, эм, проверим вашу <как> внимательность. Вот тут такие же самые крольчата, кормушка опущена, потому что, потому что им так куда мне ну, Вот и мамка еще одна. Так. Сегодня, если дай Боже, поедем в Кличев, в город, то есть мы купим все-таки трубу другую. Видите, это вставлено внутрь, а я одену наверх. Потому что гидроуровни оказывается, разных, существует диаметров. Как на 7 внутренний, как на 8, так и на 10. Поэтому мне все здесь капает, течет. Вот видите, капелька даже. Капает, течет, это все нужно устранять. Не скажу, что на этом заработаешь, потому что у нас там... Сколько там? 20 метров 27 рублей. Да Мне, в принципе, столько не нужно. Но других размеров поменьше у меня нету. Ну, в наших магазинах. Я не скажу, что на этом я сильно сэкономлю. Но однозначно будет чище и не так сыро в крольчатнике. Потому что если вода будет постоянно капать, а она у меня капает, не во всех капоилках, но капает. Поэтому создается сырость. Вот можно посмотреть, за ночь съела девчоночка. Вот, вот столько комбикорма. Этот российский комбикорм Раменский, где-то у меня тут бирка, сейчас найду, найду, попробую бирочку вам, друзья, вот бочечка наша, что я не вру, вот так, комбикорм для кроликов, Раменский комбикорм, вот так, я не говорю, что он хороший, я не говорю, что он плохой, а 28 килограммов, вот такого чуда, 28 килограмм вот такого чуда стоит 20 рублей. Сейчас уже 21. Так что судить вам. Покупать, не покупать. Так, все, видос не будем затягивать. Наконец-то у меня круг произошел. Водичку насыпал, налил точнее. Э мороз сегодня на улице, минус 12 градусов. Ощущение пишет, как 16, но такое чувство, что 20 снега нет. Короче, что будет, не знаю. Все, вымерзит, наверное. Зерновых не будет. Так что готовимся затягивать поиски. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, комментируйте данное видео, делитесь информацией. Всем мира, счастья и добра. Не болейте!